Приветствую, друзья! На связи снова Елена Туманова. И сегодня я еще не заходила в свой кабинет Express Smart Game. И давайте заходим. Сегодня, по-моему, третий день, как я зарегистрировалась. Итого заработано 0,2646 BNB. Сегодня курс 452. Вот и умножаете. То есть отлично. За два дня практически на пассиве. Смотрите, какое комьюни. 39. Тысяч пятьдесят пять человек в партнерке. Когда я знакомилась с проектом, было всего две тысячи с половиной. Когда я зашла зарегистрироваться через сутки, то уже было шесть с половиной тысяч. И дальше стало все нарастать. Вчера вечером было 24 тысячи партнеров, сегодня уже 39, почти 40 ну это просто огромнейшее движение посмотрите какое количество bnb какой прирост bnb каждую минуту каждую минуту идет активации идут выплаты вот смотрите смотрите сегодня моя задача показать что здесь происходит через 10 часов откроется площадка которая стоит 0,07 я ее обязательно открою так, что здесь еще? Здесь еще пятая площадка, которая стоит 0,2. Да, у меня как раз есть 0,2, и я, конечно, с удовольствием ее открою. И открою тоже маленькую площадочку. Вот, смотрите, здесь на первом уровне, который я открыла, я уже получила дважды 0,74. Сейчас уже, вот, я думаю, что сегодня мне еще прилетит. Так как я открыла более дорогую площадку то эта площадка будет работать, теперь бесконечно. Здесь получила денежку. Так, давайте вот посмотрим, что здесь. Да, вот 3 числа я всего зарегистрировалась. Смотрите, вот через несколько часов я получила, вот утром зарегистрировалась. Вечером я уже получила 0,74. Практически вышла в безубыток. На следующий день, ну, вот через, через суток, через полтора, я открыла. Еще раз, у меня сработала площадка, я вышла. Без убыток. Дальше я активировала четвертый уровень. Вчера вечером ко мне прилетело 0,1. Это у меня закрылся, закрылся четвертый уровень. Дальше и четвертого также вот буквально с интервалом в одну минуту у меня прилетели реферальные. Вот так это работает. Всего сегодня идет третий день мне очень нравится заработанных денег это приблизительно по сегодняшнему курсу 94 95 долларов за два дня шикарно мне очень нравится и это практически только вот на пассиве вот эти вот все выплаты прилетели на пассиве и вот у меня только один реферальный бонус это здорово давайте посмотрим партнерский бонус да вот один партнер у меня зарегистрировался поэтому я и говорю что вот эти вот третий день Основные мои выплаты идут на пассиве. Только один пока партнер. Но я здесь занимаю активную позицию. Так, здесь можно выбрать язык, перевести на русский. Вот смотрите, только несколько минут прошло, было 39,55, а сейчас 39,163. Посмотрите, с какой скоростью регистрируются сюда люди. Вот этот уровень я сегодня через 10 часов открою. Это обязательно здесь уже будут эти денежки у меня ну, партнер зашел только на третий уровень а я уже говорю на пассиве получила из четвертого конечно я хочу активировать вот этот уровень активировать экспресс Здесь интересненько уже партнерский бонус вот такой вот будет нормальная такая движуха идет Активирую. Итак, значит здесь у меня уже ну, я думаю что через несколько часов мне здесь уже денежка прилетит здесь тоже самое я думаю к вечеру уже денежка прилетит Пятый уровень, который стоит 0.2 BNB, то есть я покупаю уже из заработанных денег. Вот заполнение текущей строки уже на 35%. То есть как только вот эта вот полосочка серенькая дойдет до конца, сразу же появится вот такая синенькая полосочка. И со временем появится копеечка. Это будет говорить о том, что в ближайшее время мне придет денежка. Итак, сегодня я ожидаю 0,074 вот по этому уровню. Ожидаю 0,1 вот с копеечкой с этого уровня. И сегодня, ну, я думаю, здесь уже ночью мне придет выплата 74 процента вот от этой суммы ну что ж ожидаем и я думаю что здесь будет отличное движение да кстати надо не забыть купить вот смотрите как раз сегодня хорошая возможность у кого кто хочет участвовать но у кого нет денежек то вот смотрите 0,07 это ну, совсем адекватная сумма да и эти в принципе вот 0,1 тоже небольшая сумма когда вы можете зайти на эту площадь Площадку, она у вас начнет закрываться, вы начнете уже активничать и уже с заработанных денег два раза у вас эта площадка закроется и у вас уже будут деньги на открытие следующего уровня. Ну что ж, меня это все очень радует. Опять же, это не призыв к действию, это всего лишь мои методы для заработка, это мои инструменты, которые я использую. Если вам нравится, вы принимаете их на себя, тогда все мои ссылки находятся внизу под видео. Если вам это не нравится, проходите мимо. Ну, собственно говоря, ничего не поменяется ни в моей, ни в вашей жизни. Переходите в мой телеграм-канал, там каждый день буквально по несколько постов я отправляю очень полезной информации. И в скором времени я выпущу полный разбор по маркетингу. Я сама еще не разобралась, как он полностью работает, но я вижу, что здесь деньги идут, и сейчас... Та возможность, которую надо использовать. Ну, во всяком случае, каждый разумный человек, осознанный, кто понимает, что сейчас время, когда можно хорошо зарабатывать, я думаю, что каждый использует эту возможность. Желаю всем нам хорошего профита и до следующего видео. Кстати, видео о регистрации уже есть на моем YouTube-канале и есть в моем Telegram-чате. Всем пока!